Сигнал, конец смены. Ну что, сколько в итоге прошли? Немного. Новой бурбы надо. <Слых> да обещали на днях. Ну уж как-нибудь этим. Опять генератор. хохал ты? Да я, это я. А что там с генератором? Сейчас посмотрю. Гора, тебя стучать не учили. Простите, Простите. Павел Александрович. в офис управляющей компании. Во сколько? Я говорю, у нас ЧП. Хорошо. Держать информацию в строжайшем секрете. Работы по разведке месторождений нужно возобновить в ближайшее время. Сан Саныч, мы не имеем на месте почти никакого ресурса. А нам нужны люди, чтобы взять ситуацию под контроль. На это нужно время. У нас нет никакого времени, Павел Вацлыч. А что делать с полицией? Ну, это я беру на себя. Сан у нас есть один человек, который способен разобраться в обстоятельствах дела и осуществить контроль над... Ну, это твоя зона ответственности. Посылай кого хочешь. Напомни, отвечаешь головой. Ясно. Всем спасибо. Паша... Пусть Болдырев тоже едет, как официальное лицо компании. На случай утечки информации. Алексей. Да. Ты в порядке? Вполне. Ну, что-то незаметно. Игорь, иди прогуляйся. Чего случилось? В моем секторе, в районе Белгорска. Недавно нефты нашли. На той неделе отправили людей на разведку месту рождения Вахта из десяти человек. Вот, досье. Сегодня утром обеспеченцы повезли им бур. У ворот никто не встретил. Оборудование на месте, а людей нет. Живых. В смысле живых? Все мертвые. И что ты от меня хочешь, чтобы я сделал заключение о смерти? Надо поехать туда и разобраться. Вылет через четыре часа. Игра поедет с тобой. Не-не-не, Паш, подожди, не так быстро. Ты говорил, тебе нужна работа. Я говорил, мне нужна спокойная работа. А что тебя смущает? Знаешь, не то, чтобы смущает, немного заставляет нервничать. Десять мертвецов в лесу. Послушай, Леш, все, что я прошу тебя, это поехать на место и понять, что к чему. И проследить, чтобы работали на место рождения и возобновились. Не облажаешься, а я тебе найду тихое, спокойное место на этом субом этаже. Спасибо, Приятного аппетита, Кость. Спасибо. Всем привет. Здравствуй, Верочка. Сашка здесь? На склад пошел. Привет, Костя. Привет. Как дела? На да, все тихо. Ну и слава богу. Пол сотни два, пол сотни два. Слушаю тебя, четвертый. Кость, давай в управление, у нас тут гибш какой-то. Хорошо. Поехали домой. Да? Видела. Угу. Ткань заказала платье, хочу шить. Есть повод. Повод всегда найдется, что в городе слышно. Да говорят, Тагеш что-то с нефтяниками случилось. Я тоже что-то слышал. Сегодня и Мишке позвоню, знаю. Ладно, ребят, я поеду. Увидимся. Давай. Завтра конец учебного отмечаем. Я помню. Майор Лаврек, Михаил. Алексей. Игорь. Очень приятно. Артем, нам звонили насчет вас из Москвы. В смысле? Есть приказ, то есть просьба оказать содействие. Сколько ехать до места? Часа четыре, не меньше. Предлагаю с утра. Нет, давайте сейчас. Пока доедем, стемнеет. Ничего страшного. Темпа, давай. начальство приехал? Квадрат... Зачем Приказ... Вот, познакомьтесь, капитан Смирнов, начальник группы криминалистов. Смирнов. Алексей. Алексей, следователь из Москвы. Простите, я так и не спросил вашего звания. Да, просто, Алексей. Ну что то. Трудно сказать, что здесь произошло. Всякое у нас бывало: и убийство, и разбой, ну что было? такое. Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. вот, восемь тел со следами насильственной смерти. В основном рубленные раны. Нанесенные не установлены холодным оружием. Вот именно. А что-нибудь удалось выяснить про нападавших? А не было никаких нападавших. Слышь, как не было. А вот так. Мы уже полдня ищем и ничего. Такое ощущение, что они сами друг друга тут шашками изрубили. Подождите, вы сказали, что вы нашли тела 8 человек? Так оно и есть. Семь непосредственно в лагере и одно тело в лесу. А здесь работало 10 человек, где еще двое? Один выжил. Он в Белогорске в больнице. Вчера ночью его фура на трассе подобрала. В каком состоянии? Пока без сознания, потерял много крови. Врачи еле-еле ногу спасли. Серьезная рубленая рана. Как добрался до трассы -то. Сколько здесь? Ну, здесь километров 10, не меньше. А -а -а. А какой из а вот, Бондар Вячеслав Дмитриевич, 1957 года рождения. Это 57 лет. Когда приют себе, я бы хотел с ним пообщаться. Завтра попробуем. Здорово. Кто второй? Это втором нам ничего не известно в этом досье. Лагута Андрей Иванович, 33 года, помощник Буровова. Спасибо, капитан. Да не за что пока. Возьму на время. Да, пожалуйста. Спасибо. Вот, возьми, салфетку. Да. Как ты? Хорошо? Дороги у... укачал, наверное. Можем ехать в город? Да, только я хотел бы жить поближе к месторождению. Ближайший населенный пункт это привольно, только там. Гостиницы нет. Что, вообще никакой? Есть дом. По правде говоря, он мой. Я в Белогорске перебрался поближе к службе, а дом пустует. Подойдет отвезить меня в Фариольное, а Игоря Белогорск в какой-нибудь гостиницу? Хорошо. Спасибо. Сейчас я на три минуты. Разрешите? Дальше пешком. Ну вот, проходите. А черт. Света нет. Вы уж извините. О, ничего, воды. Вполне достаточно. Я завтра разберусь с электричеством. Вы пока располагаетесь? Выбирайте любую комнату, где вам будет удобно. Вот, собственно, все. Я поехала. Да, спасибо. Я завтра пришлю за вами машину в 8. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что там этот выживший нефтяник? Бондарь, пока в сознание не приходил. Знакомься, Костя. Остапенко. Алексей. Пошка, Костя участковый в Привольном, знает всех жителей. Я подумал, может быть, вам полезен. Ну, спасибо. Ну, чего? Чего в поселке говорят? А, да пока все тихо. Я вот что подумал, может, это все тише, что на фургон напали? Что за история? Да был тут один случай в мае. На трассе брошенную фуру нашли. Проверили, оказалась, машина... В в рейсе, в Тобольск бытовую технику везла. Ни водителя, ни груза так и не нашли. А есть материал по делу? Лейтенант, какие еще случаи, припомнишь? Да разве два года назад Игорь пропал? Игорь? Да, Серега Панкратов. Хороший парень. Может, быть, просто уехал, никому ничего не сказал? Нет, вряд ли. Жена у него тут учительница истории в местной школе работает. Да, сам Серега из Привольного, а жену из Москвы привез. Думали, не живется, уедет. Она осталась. Я вообще с ней пообщался. С кем? Жену Игоря. Так вы у Михайлорка сейчас остановились. Ну, получается, Лена, соседка ваша? Будешь приходить два раза в неделю, во вторник и в пятницу. Вот список книг, которые нужно прочесть за лето, возьмёшь в библиотеке. Илюш, это нужно тебе, а не мне. Свободен. Я не понимаю, что ты с ним так возишься? Да жалко на Девчонки, ну что, пока, да увидимся. Пока, пока. Лен, mm. скажи, трудно без мужика? Почему это вдруг? Ну почему вдруг? У меня Сашка, конечно, молодец без вопросов. но знаешь, бывает, и не хватает. Это уже два года как одна. Давай не будем об этом. Ну а чисто в медицинских целей? Ясно. Любви хочешь? В любви уже не. Мишка мой до сих пор тебя любит. А, вот это почему. А хочешь я его позову сегодня? Не надо. Ты прости меня, Лен, я все понимаю. Сережа твой был хороший мужик, но надо же как-то дальше жить. Нельзя, так, Лен, понимаешь, нельзя. Не надо бояться, надо пробовать. Ладно, до вечера. позавчера ночью с рубленой раной в районе кранужной мышцы. Терял много крови. Когда поступил, был без сознания? В сознании, в состоянии сильнейшего шока. Кричал, мешал работать. Пришлось ввести препарат. Один человек, пожалуйста. Скажите. А... С такой травмой мог он преодолеть 10 километров самостоятельно? Если только ползком, тогда бы он истек кровью. Потом ему почти 60 лет, я вообще не понимаю, как он и 100 метров прополз. То есть, только в состоянии аффекта. Угу. Как вас зовут? Екатерина Андреевна. Алексей, очень приятно. Я могу зайти? Да, пожалуйста. халатно халат накиньте. На пальцах частиц пороха. Я, конечно, не криминалист, но этот человек стрелял. Стрелял совсем недавно. А что-нибудь еще заметили? Нет. Вы меня простите, у меня сейчас обход начинается. Если хотите, можете побыть здесь один некоторое время. Спасибо. Угу. напугал, ты, отец. Павел Васильевич, это не так просто. Я все понимаю, но люди не хотят идти в тайгу. Более того, через день-два становятся работы на других участках. Любой ценой продолжать вести работу. Принимайте решение, наймите охранные предприятия, подключите армию. Ну, думай, мой хороший, думай. Ты же сам понимаешь, что это твой большой шанс. Ну, и хорошо. Ковалев не рядом. Дай ему трубку. Верийск. Да. Как дела? Пока никак. Я только начал. А пора уже заканчивать. Я на тебя рассчитываю. Даю два дня. Игорь, у тебя есть досье на вахту? Да, машине. Мне нужно все, что есть да. на Бондаре, на этого второго. Мишка как ну, зовут? Лагута. Лагута. Хорошо. Понял. Смирнов нашел что-то. Вот. Изучи внимательное досье, езжай в управление и сравни с местной картотекой. Mm -hmm. Да, еще у Бондаря на пальце было кольцо. Проверь, что есть по его жене. Можно же это организовать? Да, сейчас позвоню. Давай по дороге. Интересно. Ну, поясни. На месте преступления были найдены пятна крови. Мы проверили, эта кровь не принадлежит ни одному из погибших. А Бондарь? У а... Бондаря вторая группа крови. А это, друзья мои, четвертая. И что, никого из погибших не было четвертой группы? Нет, ну почему? Четвертая группа крови была. вот, пожалуйста, у механика Карцева и у разнорабочего Гунько. Но вот это вот не их кровь. Почему? Гаплогруппа С и гаплогруппа Y-хромосомы определяются полиморфизмами уникальных событий. М-130, М-260, Р-270, Р-280. Все они являются мутациями СНП. Гаплогруппа «С» является родственной гаплогруппе «Ф». Да. Что-то я ничего не понял. Эта кровь принадлежит представителю монголоидной расы. А и Карцев – представители Славянской. Ханты. Ханты? Местная малочисленная этническая группа. Это еще не все. Крови были найдены частички пороха. Это означает, что кровь из огнестрельной раны. Более того, на месте убитого Гунько было обнаружено ружье, с которого совсем недавно стреляли. На нем печатки Бондаря. Бондарь ранил кого-то из нападавших. Надо звонить ее. Бондарь Вячеслав Дмитриевич, 57-го года рождения. Место рождения город Ростов-на-Донецк. В компании числится с этого года на должности водитель разнорабочий. Отец. Дмитрий Дмитриевич Бондарь. 1914 года рождения. Место рождения город Старочеркасск. Ростовская губерния. В 1931 году был выслан на Словецкие острова. Так, Игорь, погоди, не так быстро. А про жену что-то выяснил? Да, недавно в разводе. Я так понял, она тут работает в Имя, фамилия, адрес есть? Тамара Таярова. Я ее знаю. Родственница деда Манфе. Хант? Да. А кто он, чем занимается? Да так, чудак местный. Шаман. Или вроде того. Так, давай пока не поздно заедем к этой Тамаре. Вы там обо мне не забыли? Нет, не забыли, Игорь. Давай, езжай в гостиницу, я тебе вечером наберу. Спасибо. Те, кто нефтяников перебил? Тамара, это следователь из Москвы. Алексей. А почему считаете, что их перебили? Люди говорят. А вы знаете, что среди нефтяников был ваш бывший муж? Он был здесь. Взял ружье и ушел. Он сейчас в больнице. Белогорске. А что же еще говорят люди про нефтянников? Слой дух. Странная женщина. Да, у нас тут все странные. К Манхэ по дороге заедем? Нет, давай домой. Вы в Привольное? Да. А до парома подбросите? Только давай быстрее, мы тебя в машине подожмем. Я сейчас рюкзак возьму. А это что за девушка? Наташа. Она кто? За технику в лесхозе. Дочка Савельева. А Савельев кто? Городской архивариус. Это шаман, который спит. Ну что, поехали? Садись. Держи. Привет, передавай. Хорошо. Славная девушка. Да, хорошая. Вы женаты? Нет. Мне жена ушла. Почему? Бухаю. Псих, что ли? Нормально, не мог зайти? Бабки мои где? Завтра будут. Что есть, неси. А что живешь, Остальное завтра 8 вечера сдержи. Понял? Илья! Где? Илья! Открой, Открой! Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Как я тебя предупреждал. А! Как я тебя предупреждал, а! Что я сказал, а? Повтори в ухо, повтори, чтобы я слышал. Повтори, а? Саващину, давай продолжим экзекуцию. Давай, давай, давай. Клянусь. Да муж две недели не разговариваем. Привет. Привет. Вот, познакомьтесь. Это Лена, это Алексей. Твой земляк из Москвы. Будет жить какое-то время у нас в Привольном, в моем доме. Очень, очень. Очень приятно. А это мерзавка, это моя сестра Вера. почему сразу мерзавка? Скажешь тоже. Потому что не звонишь брату целыми неделями. Я тебе позавчера звонила. Сашка где? Он сейчас должен приехать уже. А мы здесь конец учебного года отмечаем. Присоединяйтесь. Oh, нет, спасибо, мы вам мешать не будем. Ну, well, почему же мешать? Наоборот. Спасибо за приглашение, но если позволите, я завтра к вам зайду. Мне надо с вами поговорить. Да, конечно. Еще раз спасибо. Рад был познакомиться. И приятного вечера. Вера. Миш, а это кто? Следователь из Москвы. А это по поводу нефтяников, да? Потом расскажу. Ладно, я пойду. Пока, Лен. Mm. Ладно. Приятная девушка. Кто? Соседка. Mm. Да. Хорошая. Машина завтра в восемь? Да. Спокойной ночи. Лаврентьев. Mm. А ты женат? Нет. А что так? Говорит, не любит. Такая ночь. Как она? Да ничего, Русь, заснула. Че, часто у вас такое бывает? Время от времени. Что-то защищать его будет. то увидишь. Фу, ладно. что нибудь придумаем? Ой! Ты машину-то Нет. Ну так я тебя научу. А, а сейчас по делам скажу. Хорошо? Какой огромный ты, блин? Ладно, к матери, иди. Фил. Я рад, что вернулся. Я тоже Давай домой иди. Девчонки, mm -hmm. я предлагаю открыть эту бутылочку в честь такого прекрасного, Аккуратно. знаменательного дня, как сегодня, вот, потому что… Ура! Ура! Ура! Я Сидорова Это отругал, белый, потом что? папа пришел и меня отругал. Нет, Понимаешь? Я тогда не знал, что… Папа тебя отругал! Боксер, блин, тяж как это меня отругал, я аж потом, блин, пришел на работу. <смех> Лаврентьев срочно просил привезти вас в Белогорск. Что случилось? Выживший нефтяник пропал. Здорово. Привет. Проходи. И ушел, Как ни в чем не бывало. Никаких следов вообще. А что охранник? Ничего не видел, ничего не слышал. Камера видеонаблюдения? Мы всего лишь райд-центр. Надо с врачом поговорить. Екатерина Андреевна ночью выехала на операцию в соседний район. Когда поехали в отдел. В розыск будем объявлять? Да. Тема, поехали. Ты меня испугал. Прости, просто услышал твой голос. Я говорю про вчера. Саша, я прошу тебя, прекрати это. Доброе утро, банда. А ты ч голый, а? Ну Давай, я свое слово держу. На, потирай. Мой вчера как с цепи сорвался. Надо почаще у тебе ночевать. Кошня подъем! Лен, ты чё? Все хорошо. Чудная. Да, интересный дядька этот Бондарь. Не знаю. Обычный мужик. Работяга. Фу, слушай, можно водички? Валяй. Он знает что-то такое, чего не знаем мы с тобой. не понимаю, зачем ему было бежать? Видимо, у него совсем мало времени. А, соответственно, у нас с тобой его вообще нет. Найдем Бондере, найдем ключ ко всей разгадке. Чего? Там где пришли. Слушай, дай мне адрес э, архива, мне надо кое-что проверить. Тема! А? Отвези Алексея в архив. Нет, не надо. Я сам хочу подскочить. Спасибо. Чего стоишь? Давай, веди его сюда. Давай, ты быстрее не могу, ребят. Ай, классно, по девочке. Класный. Девочки, просто. Аккуратнее пойду. Девочки, девочки, не спортсмены же вперед. Ты, вы же, ты куда? Ну, ладно. Может, мы тебя добросим до парома? Да куда я вас как раз пятеро? Я на велосипеде прокачусь. Ну ладно, будешь обратно ехать, заезжай в кафе. Хорошо. У -у -у. Вер, поехали! Чуть не забыла. Соседу привет передавать. Езжай забегай! Здорово, Мишань. Здорово, Фил. Слушай, ну ты бы хоть навестил меня разочек. Ладно, не парься, я шучу. Здорово. С возвращением. Ты когда приехал? Да вчера. Понятно. Ну? Чем думаешь заняться? В Москву собрался. И что там? Ну, совсем. А как же Илья? Ну, я по поводу Ильи пришел. Там... Бородак Кавыч дома. Ты не мог бы его к себе на пару месяцев взять? Я там устроюсь в Москве. Фил, я дома толком не бываю. Как он тут один будет? Понятно. Ладно, ладно, ладно, не парься. Что-нибудь придумаем. Ты когда уезжаешь? Через пару дней. Оставайся сегодня у меня. Отметим. Давай завтра. Сам понимаешь, я верну Да, конечно. Фил. Ладно. Посмотрим. Так, как вы говорите имя, отчество? Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич, так О, есть такой бондарь Дмитрий Дмитриевич. А вы здесь давно работаете? О, и, можно сказать, я здесь родился. Мой дед проектировал это здание еще при царской России. Тогда город Белоцерковск назывался. Большущая такая казачья станица была. А вот и наша четвертая. Прошу прощения. Совсем не разглядел? Совсем. Вы знаете, мне довольно трудно утверждать, пропало что-либо или нет. Могу сказать только одно. Папка с архивными документами на бондаре Дмитрия Отвитовича отсутствует. А еще вот. Не знаю, случилось ли это сегодня или ранее, но это ненормально. Что это за журнал? В этом журнале мы ведем опись приема и выдачи документации. Не хватает страниц за ноябрь месяц прошлого года. Однако часть их содержаний можно восстановить. Как? Дело в том, что мы ведем еще один журнал, в котором дублируем отдельные случаи. Ну, например, когда документы долго не возвращаются. Так вот, полгода назад папка с архивными документами на бондаре Дмитрия Дмитриевича была выдана Панкратовой и Елене Николаевне, ученице истории в школе поселка Привольное. утром, думаю, начнем бурить. Хорошо. Как у людей настроение? Настроение хреновое. Днем военные приехали, палатку поставили, связь наладили. Звод солдат оставили. Ну и чё ж хреново? Ты видел этих солдат? Давай. Открывай. Пацаны совсем. А с ними лейтенант. Весь день в палатке Давай. просидел в обнимку с рации. Зрелище еще то. А, то есть ты там остаешься ночевать. Очень смешно. Через час в город поеду. Ладно, давай, давай на связи. Алексей, добрый день. Даже почти вечер. А, да, верно. Ну как вам она нас нравится? Красиво. Надолго к нам? Пока не знаю, думаю, что неделю еще проводу. Ну будете в городе, заходите в гости. Или я к вам как-нибудь загляну. Хорошо, спасибо. Добрый вечер. Привет. Ну ладно, ребенок еще. Ну а чего? 20 лет. Я у нее на дне рождения был. Ладно, шучу. Паром подходит. Давай, я сам с ней с глаз на глаз поговорю. Я вижу, какие у вас отношения, это сейчас может помешать делу. Добрый вечер. Добрый. Я поехал. Завтра увидимся. Здравствуй. А Вы Да. Ну, значит, нам по пути. В морозильнике есть лед. Нет, спасибо, я просто посмотрел. Вы хотели поговорить со мной? Я вас слушаю. С чего начать? самого главного. Вы же пришли расспросить меня про Сережу. Да, простите. Все в порядке. Что вы хотите знать? Как это случилось? Сережа уехал в тайгу на четыре дня. Это было во вторник. Он никогда не рассказывал, зачем едет. А всегда возвращался вовремя, поэтому, когда через четыре дня в субботу он не вернулся, я сразу поняла, что что-то случилось. И что вы сделали? Я сообщила в полицию. М. Остапенко? Лаврентьеву. Но официальная версия несчастный случай. Вы сами что думаете? Алексей, можно вас кое о чем попросить? Ну, конечно. Если не трудно, давайте перейдем на ты. А то мне от этого разговора как-то неспокойно внутри. Ну хорошо. Чай будешь? Давай. Сколько сахара? Говорят, вредно для здоровья. Ну, не вреднее же виски. Тогда три. что Зачем ты пришел? У тебя были русские. Что они хотели? Они искали твоего отца. Думаешь, это я перебил нефтяников? Если не хочешь, чтобы пострадал кто-нибудь еще, больше не разговаривай с этими людьми. Никто не должен знать нашей тайны. Что дальше. Ждем. Долго? Не знаю. Скажи себе. Зачем? Хочу знать, с кем у меня дело. Устрою вечер откровений? Может быть. Только ты первый. А тебе не кажется, что чай не очень подходящий напиток для этого? Мое первое откровение. Не считается. Я сразу поняла, что ты алкаш. Да? Угу. За что пьем? Знаешь, мне кажется, у нас с тобой столько поводов, что можем себе позволить выпить молча. Валидный мужик, идет тебе очень. Чего завалить меня решил, да, Сань? Не, а че? Откинувшийся зэк по пьяни решил склад грыбануть. Самооборона, все дела, умного. Ну, видишь ли, я тоже не дурак. Ну, что ты встал, вали меня. И Илюху вон, вольни, как свидетеля. Короче, бабки мои неси и разойдемся по-быстрому. У меня нет денег. Я тогда Лаврентьеву звоню. Рассказывай историю из не такого далекого прошлого. Спасибо. Откроешь, не терять ничего. Фил! На месте, стой! Ну, у нас так безвыходная ситуация, Сань. Мне бабки нужны, а у тебя их нет. Предлагаю сделку. Ооо. Oh. Я сбежала сюда, так и не окончив институт. А я кончил медицинский. Ты что, серьезно? Ну да, я врач. Я думал, ты следователь. Нет, я обычный хирург. Подожди, а как ты -то здесь тогда оказался? Это долгая история, но мне кажется, мы немножко отошли от правил. Ну, можно еще один вопрос? А вот это уже нечестно. я девушка. Ну, хорошо. У тебя есть дети? Дочка. Ну и как? Вы ладите? <свес> О чем вы разговаривали в последний раз? Последний раз? Последний раз. А -а -а -а, это я вообще никогда не забуду. Я приезжаю ее навестить, она открывает дверь и такая говорит. Папа, я тебя так ненавижу. Довольно? Да. Теперь твоя очередь. Хорошо. Скажи, зачем тебе архивные документы на имя Бондаря Дмитрий Дмитриевич? Ну правда зачем? Нет, мы просто с ребятишками доклад делали. Какой доклад? Да, об исторических личностях нашего района. Да. Угу. И чем же отличился Бондарь Дмитрий Дмитриевич? Он ничем. А вот папашка у него был геройский. Сейчас. Почему Терентьев? А Бондарь фамилия его отчима. Второго мужа Лидии Терентьевой. Я могу это взять на пару дней? Да, конечно. Спасибо. Хотела книжку написать. Ну, может, потом. Хорошо бы говорили. <смех> Спокойной ночи. Сейчас, подожди. Вот. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Леш! Алексей! Забыл телефон. Спасибо. родом из наших мест. Белосырковск был зажиточной станицей, и его отец превратил его в крупный промышленный центр. Фактически под руководством его семьи велась велося золотая добыча в районе. Сам Терентьев во время Первой мировой с немцами воевал на Восточном фронте, а во время Гражданской выступил на стороне белогвардейцев. Участвовал в рядовом походе армии Колчака. И, по легенде, во время отступления Заехал Бил Белуцерковск с небольшим отрядом белочехов и вывез все золото из города куда-то в тайгу. Больше о нем ничего не известно. Правда, лет двадцать назад охотник нашел в тайге останки двух солдат, и у одного в шинели был кусочек золота. Интересно, что еще до гражданской войны его отца вместе с немцем-инженером засыпало в шахте. Ханта считает это золото проклятием. Рабочий из лагеря. Останови ваш. Останови! Игорь, поехали! Так они уходят! Поехали! Памбур. Десятый из вахты. Ну, снимите его, что ли? Парни, чего встали? Ты Давай пойдешь к дороге? Кто его обнаружил -то? Посмотришь там. Элег, а ты сходи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 можно я домой пойду? Ну, конечно, можно. Записали адрес? Подожди меня здесь, я сейчас подъеду. Солдатик, что не вспах, тут заснул. Их лейтенант, как только она разлетела, прыгнул в УАЗик и уехал в части. Игорь! Ну, значит, вы останетесь, ты здесь, ты чуть подальше. Прости меня, но я должен закрыть Чужих работу месторождения и сообщить в районе про дракон. Должен должен. Поехали. Все. Да, александр Все понятно. Хорошо. Выезжаем в Москву. Немедленно, да. Да, все предельно ясно. Да, здесь. Ну что за хуй у вас там происходит? Я не понимаю. Да я плевят хотел на хантов, что еще за байки. А вы чего там с Бобдыревым? Не просыхайте на пару? В Москву, немедленно. Это мой телефон. Иду брать билеты. Привет. Привет. Уезжаешь? Да, завтра. Вызывает в Москву срочно. Понятно. А можно посмотреть? Конечно. Этот Бондарь один из тех, что был в той вахте? Да. Тамара. Ты ее знаешь? Сестра Дида Манхе. Жена Бондаря. У них есть дети? Так, размышления. Расскажи, что случилось с нефтяниками. Боже. Да. Не надо тебе это смотреть. Нет, нет, все нормально. шаман, который спит. Тебе знакомит фигурка? Да, у меня дома такая же есть. Откуда? Сережа как-то принес. Я подобное изображение видел в доме у Тамара. Сегодня у хантов большой праздник. Ой, Не хочешь съездить? Рада, что ты приехала. Алексей сказал, что вы знакомы. Спанделя, спанделя, спанделя, спанделя, спанделя. Пользоваться их уважением надо бороться. Правда? Жалко парня. Что? Жалко парня, он в два раза меньше меня. Борьба ведется до двух очков, очко дается за чистый бросок или болевой прием. Удачи! Плачь, я видела, Сережу. Сегодня очень хороший день. Большой праздник. Мы всегда видим тех, кого любим или не можем забыть. Он был настоящий. Конечно, настоящий. Я не верю. Да, конечно, верю. Да я сам его часто вижу. И его и своего отца, и своего деда. Мы никогда не перестанем видеть родных, как бы далеко они не были. Но успокойся. Я не просил тебя об этом! Я не просил тебя этого делать! Я не просил тебя убивать!